Добрый день, уважаемые коллеги, участники заседания. Сегодня на традиционной отчетной коллегии вы должны будете проанализировать итоги работы службы за прошедший год и обозначить будущие ориентиры. В целом, поставленные год назад задачи решены. Подразделения ФСБ действовали оперативно, грамотно, Повысилось и качество координации с другими силовыми ведомствами страны. Удалось добиться заметных результатов в контртеррористических действиях на Северном Кавказе. Нейтрализован целый ряд главарей банк-формирований. Выявлены и перекрыты многие каналы поступления к бандитам информации, денег, оружия. Примером успешной работы российских силовиков в целом, в том числе и сотрудников ФСБ, стала операция в наличии. Между тем, ситуация в северо кавказском регионе далеко не простая. И она должна находиться под постоянным контролем. Поэтому жесткая, бескомпромиссная борьба с террором будет и в этом году оставаться в числе ваших приоритетов. При этом задачи в сфере антитеррора должны сегодня решаться более системно, более продуманно. И здесь, как я уже неоднократно говорил, особенно важна аналитическая составляющая. Мы обязаны иметь максимум информации о тенденциях и всех изменениях, идущих в среде международного терроризма, включая их идеологическую и социальную базу. И только на такой основе продумывать эффективные способы борьбы, четко координируя взаимодействие службы с другими звеньями целового блока. Кроме того, надо и дальше развивать международное контртеррористическое сотрудничество. Я знаю, что на этом направлении были достигнуты видимые успехи. И речь идет не только о растущих союзнических связях в рамках СНГ, ОДКБ, Шанхайской организации сотрудничества. На новое качество выходит наше партнерство с Соединенными Штатами, Францией, Германией, с Китаем и рядом других государств азиатского континента. Сегодня ФСБ сотрудничает с более чем 100 спецслужбами и правоохранительными органами из 67 стран мира. И рассчитываю, что уже наработанные вами организационные формы и механизмы будут активнее применяться на практике. Очевидно, что такой опыт сотрудничества нужно использовать не только в сфере антитеррора, но и по другим направлениям, таким как противодействие оргпреступности незаконному обороту наркотиков, оружия, Компонентов оружия массового уничтожения. Еще одна крайне актуальная задача – оградить наше общество от проявлений национализма и экстремизма. Подобные преступления – это прямой вызов стабильности России, единству нашего многонационального народа. Жестко реагируя на уже совершенные акты экстремизма. Нельзя также оставлять безнаказанными подстрекательства и разрушительные, по своей сути, призывы к разжиганию национальной и религиозной розни. Уважаемые коллеги, обеспечение внутренней и внешней безопасности России невозможно без надежной охраны государственной границы. В 2005 году в рамках программы «Государственная граница России» пограничная служба ФСБ Многое сделало для обустройства участков. Как результат, перекрыли ряд маршрутов проникновения на российскую территорию международных террористов, оружия и наркотиков. Как следствие, выросли и оперативные возможности пограничников на самом сложном направлении, в Северо-Кавказ. На одном из совещаний подобного рода здесь, вот с этой трибуны, я в свое время говорил о сложности, важности этих задач. Мне приятно отметить, что задачи решаются. Я был на границе в этом году, посмотрел, что там происходит. Ну, молодцы. Просто, просто хорошо. И пограничники себя чувствуют совершенно иначе. И эффективность работы другая. Вот так же нужно работать и по решению главной задачи, по борьбе с террористами. Целенаправленно бить в нужную точку по всем пещерам. Искать эти пещеры и уничтожить их, как крыс, которые там прячутся. Целенаправленно. Вот так, как пограничники границу обустраиваются сегодня Мне понравилось. Молодцы. Вместе с тем, наша главная цель, уже в ближайшей перспективе, Полностью модернизировать инфраструктуру границ, привести ее в соответствие с современными требованиями. Она должна стать удобной и для тех, кто на ней служит, и для тех, кто ее законно пересекает. Должна помогать развитию цивилизованных и экономических отношений, гуманитарных связей народами. Традиционным направлением работы ФСБ остается контрразведывательная деятельность. Вы хорошо знаете, что разведывательные инструменты всегда использовались. Конкуренции государств за политическое и экономическое влияние Земли. Иностранные спецслужбы пытались и будут пытаться получить доступ к нашим государственным и промышленным технологическим секретам. У нас не только осталось, на что обращать внимание нашим иностранным партнерам специальными средствами. У нас появляются новые и новые разработки и в военной сфере, и в гражданстве да и политическая составляющая представляет все больше и больше интересов в России. Это предъявляет повышенные требования к качестве оперативной и аналитической работы контрразведчиков, а также к совершенствованию вашего технического уровня и арсенала. Закрытый характер контрразведывательной деятельности понятен. Вместе с тем, и здесь необходимо полнее информировать общество о результатах вашей работы. Это не менее важно и для работы самих специальных служб, для того, чтобы в обществе была широкая поддержка вашей деятельности. Отдельно остановлюсь на теме, вызвавшей широкий резонанс в обществе. Речь идет о недавнем выявлении и документировании деятельности агентов иностранных служб, некоторых сотрудников отдельных резидентур, работающих в Москве под прикрытием дипломатических ведомств. Российская контрразведка сработала профессионально. И можно только выразить сожаление, что этот скандал бросил тень на неправительственные организации. Но вы здесь ни при чем. Нужно быть разборчивым в связях тем, кто принимает финансовую помощь. В нашей стране, как и в любом другом демократическом государстве, эти организации являются значимым институтом гражданского общества. Я имею в виду не правительственные организации, они призваны выполнять важные функции в сфере обеспечения прав граждан. Всех граждан, в том числе сидящих в этом зале. И эти функции мы намерены всячески поддерживать и развивать. И, разумеется, именно для этого деятельность некоммерческих организаций должна вестись в строгом соответствии с законом. А порядок работы и источники их финансирования должны быть максимально прозрачными для общества. И задача специальных служб всей правоохранительной системы заключается в том, чтобы создать необходимые условия для беспрепятственного исполнения этими организациями их функций. Но вместе с тем оградить общество от каких бы то ни было попыток использовать эти организации для вмешательства во внутренние дела России со стороны иностранных государств. В заключение хотел бы поблагодарить вас за результаты работы в 2005 году. Уверен, что личный состав ФСБ России будет и впредь делать все для надежной защиты нашего государства и охраны граждан от существующих и потенциальных угроз безопасности. Желаю вам успехов. Спасибо за внимание.